Сегодня мы сделаем обзор на два вот таких тактических рюкзачка. Заказаны они в одном из немецких интернет-магазинов тактического снаряжения. Они отличаются по размеру и по цвету. Этот рюкзак объемом 30 литров, цвет Multicam Bundeswehr. Этот рюкзак объем 20 литров, цвет американская цифра. В принципе, пошиты они одинаково, отличие только в размерах и цвете. Заказывались в разное время, с разницей примерно в один год. Ну, качество, как было, такое и есть. Производство Miltec, Германия. Шито в Китае, но бренд немецкий. Пошито очень качественно. Вот этот рюкзак был у нас уже и в походах, и на сплавах. И на рыбалках ничего с ним не произошло. Материал крепкий, очень качественный. Что тут есть? В принципе, тут стандартный набор тактического рюкзака. Это крепление моли для дополнительных навесных каких-то вещей. Они вот здесь на наружных карманах и на боковых поверхностях. То есть можно дополнительно этот рюкзак обвесить какими-то подсунками и прочими вещами поддерживающими этот тип крепления боковые стяжки на защелках нижние затяжки то есть вот они усиливают снизу днище рюкзака можно стянуть можно расслабить карманы два накладных наружных вот, вшивной карман вот такую ткань видите здесь вот непромокаемая внутри здесь еще вот такие отделения, кармашки сеточкой и ткань основное отделение расстегивается до низа так вот оно расстегивается. Тут, тут у нас очки перчатки. Здесь карман сетка для документов. Здесь еще один карман на молнии, тоже непромокаемый. То есть, видите, вот при попадании в дождь в дождь с содержимым, э, содержимым ничего не произойдет. Вот такая лайбочка фирменная Шторм Хандельс Гамбург адрес Ротенбург Датчланд и адрес интернет сайта производителя miltec.de наружный нижний карман тоже имеет внутри отделение для карандашей и для ручек и еще один карман то есть упаковано, все отлично. Этот рюкзак точно такой же, по начинке, по содержимому, по пошиву, только немножко меньше. Спинка, спинка, вот тут на спинке хочу показать, на липе еще один вот такой большой карман. Сюда можно положить а, какой-то уплотнитель, например, а, туристический подпопник, так называемый. Вот. Потом его вытащить. Есть вот такая петелька здесь для просушки рюкзака, в случае, если он промокнет для подвешивания. Лямки ремни все регулируются в широком диапазоне. Здесь вот в этом рюкзаке вот а, поясной ремень отстегнут. Здесь он присутствует. Сейчас вот покажу. Вот так вот еще можно стегнуть на поясе его зафиксировать но ну, здесь у нас отстегнут за ненадобностью то есть при желании можно поставить Тут он тоже в общем -то, так вот под убран, так как не используется рекомендация рюкзаки Милтек такие вот тактические они очень недорогие они стоят порядка 18 евро каждый Можете перевести на наши деньги, может на 50 плюс доставка в районе 16 евро. Ну мы заказывали не только один рюкзак, там еще были вещи, поэтому в принципе стоимость доставки не сильно сказывается на общей стоимости этих рюкзачков. Рекомендуется для использования. На этом спасибо, до свидания.